Парковый квартал «Селф» Преимущество. Парковый квартал «Селф» от архитектурного бюро «Волл» Флагманский комплекс, который находится в окружении трех исторических парков Сокольники, Измайлова и Лосиный остров Удобное транспортное расположение Рядом три станции метро Квартиры с высокими потолками Широкоформатные окна Келлеры для хранения. Лифты на парковку. Закрытый двор, выходящий на южную сторону, всегда будет залит солнечным светом. Внутренняя инфраструктура. Современная система комфорта и безопасности, центральная система вентиляции, умные приборы учета и подземный паркинг. Придомовая территория будет оснащена детскими и спортивными площадками а также зоной для выгула собак. На первых этажах разместятся кафе, салоны, магазины и сервисы. Внешняя инфраструктура Район Богородская оснащен множеством детских садов, школ, магазинов, медицинских учреждений и спортивных комплексов. В трех километрах от паркового квартала культурно-развлекательный комплекс «Кремль» в Измайлово, где регулярно устраивают городские праздники.